Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Саша, и сегодня я расскажу вам о пяти очень крутых магических модах для Майнкрафта. Ну что, не буду томить вас, давайте же начнем. На пятом месте стоит мод Blood Magic. Данный мод добавляет новый источник энергии – кровь. Принося в жертву мобов, вы получаете энергию, которую можно потратить на создание мощных вещей. Она также используется для печати, ритуалов и заклинаний, создания нового оружия и брони. Четвертое место принадлежит моду Electro Blobs Wizardry. С этим модом вы почувствуете себя настоящим магом. По всему миру вам будут попадаться башни колдунов. Одни колдуны будут добрыми и будут рады с вами подторговаться, а другие без предупреждения с порога набросятся на вас. Мод добавляет множество посохов и заклинаний. Вы можете поменять погоду, стрелять огнем, выпускать молнии, замораживать мобов и тому подобное. Третье место занимает мод вампиризм. Если вам нравится вампирская тематика, то этот мод создан именно для вас. Здесь можете быть не только кровожадным вампиром, но и отважным охотником на кровопиц. Этот мод добавляет новый биом, который называется вампирский лес. Этот биом просто кишит разной нечистью и окутан пеленой густого тумана. Во всем мире будут попадаться лагеря охотников на вампиров. Мод также добавляет много брони и оружия. У вампиров это кровавые мечи, а охотники вооружены осиновым колом, арбалетом или топором. В общем, мод очень интересный. и и я советую вам добавить его в свою сборку. На втором месте расположился мод Витчери. Данная модификация добавит медминскую атрибутику и обряды. Здесь вы спокойно можете призвать дьявола, встретить бабу-югу и множество других очень сильных боссов. Также будут переделаны деревни. В центре деревни появится огромная крепость с большим количеством охраны и лутом. Появится новый вид жителя, лекарь. С ним можно торговаться и взять из его дома ингредиенты для зелий. Также появятся новые ведьмы, которые будут настроены к персонажу нейтрально. Если вам по душе носить шляпу ведьмы и летать на метле в ределье, то этот мод специально для вас. Ну и на первом месте стоит мод Таумкрафт. Это очень большой и глобальный мод. В игре появится как хорошая, так и плохая магия. Данная модификация добавляет новые растения, руды, броню, оружие и инструменты. Изучая мир, вы будете получать аспекты, которые требуются для создания многих магических вещей из Таумкрафта. По всему миру вы будете натыкаться на узлы ауры. В этих узлах ауры находятся аспекты, которые можно собрать волшебной палочкой. А если изучить их с помощью Таумаметра, то вы сможете потратить их на исследование и получение знаний в письменном столе. Мод добавляет два новых биома ⁇ Магический лес и Зараженный биом. Магический лес – это лес, который пронизан магией. Трава в нем светло-изумрудного цвета. Тут растут огромные грибы, серебряные и великие деревья, которые в этом биоме встречаются гораздо чаще, чем в остальных. Повсюду разбросаны кучи замшелого булыжника, а ночью можно встретить гномов. Зараженный лес поражен порчей, трава в биоме пурпурного цвета. По мере изучения Таумкрафта вам придется сделать рунический верстак. Создав рунический верстак, вы сможете сделать полезные инструменты оружия, которые будут иметь свои магические свойства. Но это еще далеко не все прелести данного мода. Ну а на этом я с вами прощаюсь, и если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видеороликом со своими друзьями. А с вами был Сашари, всем удачи и всем пока.